Здрасте, соучастники психологического канала Немиркин. Если вы здесь недавно, добро пожаловать. Если вы находите наши видео полезными, подумайте о подписке. А теперь давайте продолжим. Вы когда-нибудь тратили на что-то слишком много времени и не успевали оглянуться, как наступала полночь? А задание, над которым вы работали, уже просрочено? Почему мы так привязываемся к таким вещам, когда знаем, что у нас есть другие дела, которые стоят нашего времени? Возможно, вы даже не осознаете, что некоторые из этих дел являются растратчиками времени, когда начинаете их делать. Итак, вот список из десяти самых больших растратчиков времени. Виноваты ли вы? Номер один – промедление. Каждый из нас в какой-то момент затягивал время, и, скорее всего, вы уже устали от этого. Вы начинаете свой день с домашней работы, но сначала нужно сделать что-то другое, потом еще что-то, потом еще что-то. К концу недели куча домашних заданий преследует вас во сне, взывая к вам. Вместо того, чтобы откладывать самую трудную задачу дня, сделайте ее раньше. Просто подумайте об облегчении, которое будет поддерживать вас в течение всего дня. Когда дело будет сделано, вы сэкономите энергию, не беспокоясь о нем часами, и будете счастливее от осознания того, что оно выполнено. Второе. Слишком много социальных сетей. Виноваты ли вы в этом? Социальные сети повсюду, и в наши дни они отнимают у нас много времени. Вы можете обнаружить, что часто бесцельно прокручиваете свой телефон, как зомби, а потом понимаете, а получаю ли я вообще удовольствие. Я даже не люблю готовить, почему я смотрю одноминутные кулинарные видео, когда я успел за ними последовать. Социальные сети могут отнимать много времени. В среднем человек проводит в социальных сетях около 118 минут в день. Это много часов в неделю. Когда вы вспоминаете, можете ли вы вспомнить, что именно привлекло ваше внимание? Скорее всего, это было не так уж важно, если вы вообще можете это вспомнить. Лучше всего установить таймер на то, сколько времени в день вы хотите находиться в социальных сетях. Или если вы знаете, что с вас достаточно, уберите телефон на вечер, чтобы не было соблазна посмотреть видео с кошками, которые выкладывает ваш друг. Номер три. Всегда говорить «да». У вас не всегда есть время, чтобы сделать все одолжения, о которых вас просят друзья. Так почему же вы продолжаете говорить «да» на все одолжения, о которых вас просят друзья? Иногда бывает трудно сказать «нет», когда вам нравится делать других счастливыми. Но пришло время сосредоточиться на себе, чуть больше или намного больше. Дайте себе время и уважение, которых вы заслуживаете, зная свои границы и умея сказать «нет». Ваш друг не возненавидит вас за отказ в этот раз. А если возненавидит, то это нехороший друг, мой друг – нехороший друг. Номер четыре. Перфекционизм. Не существует такой вещи, как совершенство. Так что тот художественный проект, над которым вы работали 24 часа подряд, пора прекращать. Это всего лишь бабочка, и она почему-то нужна для урока геометрии. Мы можем быть своими худшими критиками, но иногда нам нужно сделать глубокий вдох и посмотреть на проект в целом. Будет ли он когда-нибудь идеальным? Вы судите слишком строго? Сделайте шаг назад и признайте, что отличного достаточно и что совершенства не существует. Номер пять – беспокойство. Стресс и беспокойство проникают в нашу жизнь, когда мы меньше всего этого ожидаем. Несмотря на то, что мы выполняем очередную задачу или, казалось бы, развлекаемся, беспокойство может занять заднее место в нашем сознании и лежать там, как камень. Уделите время и мысленно переберите то, что вас беспокоит. Не пытайтесь подавить все свои проблемы, вместо этого примите их и смиритесь с ними на время. Со временем все наладится, поэтому нет смысла терять время, беспокоясь обо всем, что может случиться. Номер шесть. Многозадачность. Как бы нам ни хотелось думать, что мы можем работать в режиме многозадачности, скорее всего, это не так. Дело в том, что неврологическая наука показала, что человеческий мозг может одновременно выполнять две задачи, требующие высокого уровня мозговой деятельности. Это означает, что проект «Бабочка», на котором вы сосредоточились, и написание эссе по английскому языку одновременно невозможны. Также невозможно, потому что у вас нет четырех рук. Номер семь. Повторение своих ошибок. Если вы знаете, что вам трудно закончить эссе, если вы сначала не набросаете его, набросайте его. Если вы знаете, что вам нужна дополнительная помощь в выполнении домашнего задания по математике после школы с репетитором, попросите об этом репетитора. Если вы знаете, что вам становится плохо, когда вы съедаете 8 кусков пиццы, придерживайтесь одного или двух. Ладно, три, но не больше. Иногда мы повторяем свои ошибки по самым глупым причинам. Может быть, мы не хотим пробовать новое решение, боясь, что оно окажется неудачным. Может быть, у нас нет времени на эксперименты, чтобы проверить, сработает ли оно. Но если мы будем повторять свои ошибки, у нас не будет возможности расти и учиться на них. Номер восемь. Проверка телефона. О, видео с кошками. Вы не можете не проверить свой телефон, чтобы узнать, не выложил ли ваш друг новое видео. Конечно, у вас есть эссе на 12 страницах, которое нужно закончить, и обезглавленная бабочка из папье Маши в углу. Но кого это волнует, верно? Ну, просто проверка телефона обычно не заканчивается просто проверкой. Сначала вы проверяете видео с кошкой потом еще одно видео с кошкой, потом видео с кошкой из мультфильма, потом эпизод «Том и Джерри». И вы понимаете, что ваш проект «Бабочка» все еще без головы. И все, что написано в вашем эссе, это слово «Зе». Слишком много губки Боба и кошачьих видео. Только не проверяйте свой телефон. Номер 9. Нерешительность. «Иногда нерешительность может разрушить маленькие радости в нашей жизни». В исследовании 1995 года Шина Ингар, профессор бизнеса Колумбийского университета и автор книги «Искусство выбора», выдвинула гипотезу о том, что люди могут считать, что все большее количество вариантов выбора на самом деле ослабляет их. А Ингар и ее ассистенты, исследователи, установили стенд с образцами варенья. Каждые несколько часов они переходили от предложения образца из 24 сортов джема к предложению только шести сортов. 30% покупателей, остановившихся у небольшого выбора джемов, решили купить один, в то время как только 3% из тех, кто остановился у стенда с 24 джемами, решили купить один. Что это значит? Иногда легче сделать выбор, когда вариантов меньше, и вы просто не задумываетесь над ними. Так что если вы не решительны в мелочах, постарайтесь не обдумывать каждый вариант и просто следуйте тому, что подсказывает вам ваша интуиция. И номер десять – страх. Страх может остановить нас от многих вещей. Можете ли вы вспомнить случаи, когда страх удержал вас от того, чтобы сделать что-то, что вы действительно любите? Или рискнуть, который мог бы привести к чему-то великому? Если мы живем в страхе, не рискуя, у нас может не быть столько возможностей для роста или открытия чего-то, что может сделать нас счастливыми. Ваш друг не возненавидит вас, если вы откажете ему в этой услуге. Вы не получите двойку, если ваше задание не будет идеальным. Это не будет самой мучительной задачей всех времен, если вы начнете тот проект, которого избегали. Так что пора перестать позволять страху занимать главное место в ваших решениях. Страх – это большая потеря времени. Позволите ли вы страху остановить вас от того, чтобы делать то, что вы любите? Если чего и стоит бояться, так это сожаление. Так виновны ли вы в этих тратах времени? Если да, то какие именно? И что вы будете делать, чтобы они не тратили ваше время впустую? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться этим видео с кем-нибудь, кто виновен в этих привычках.